Всем привет! Сегодня Нет. с вами я, кихоу С нами сегодня. Николан. Здравствуйте всем. Привет. Да. И это запас за винт. Запас Вин. Вич. <сх> вичин. Да, Вичин. Вот. Вич. <сх> О, ворона, привет. Ну чем Мы. Там. Это будет много частей, около четырех. Но это на вам на будущее, если что Mm -hmm. и микроф... right. и мне снимать сейчас не очень удобно микрофон, если будет там что какие-то проблемы микрофон шорохи, знаете, это он без подставки, кот сломал индюк такой вы здесь находитесь вместе у вас в обоих есть выбор между прошлым и будущим, не и выбирайте и mm -hmm. одно и то же время mm -hmm. там есть, там есть будущее который, либо прошлое ну я выбираю будущее ну я тогда прошлое. Мы будем сегодня. В Вы выбрали будущее. Второй игрок выбрал прошлое. А у меня наоборот. Да, выбрал. Вы слышите да. человека из будущего? Да, я слышу. Вы доверяете человеку из прошлого? Мы выбираем Вы пчелу. Пчела. Выберите бабочку или пчелу, все будет то же самое. Пчела ну, сегодня. В раз а потом мы будем играть за бабочку и вот так. Окей. Вот. Пчела. Пчела. Вы выбрали пчелу человек из прошлого сделал такой же выбор Да. не сомневаюсь что вы готовы начать готов ли человек из будущего ты готов готов да а ты готов да готов у нас остается воспоминание об этом все угу. прошлое Стартуем. глава 1 нажмите для продолжения будущее глава 1 нажмите для продолжения Роза, well... январь 1926 год. Моя дорогая дочь Роза, если это письмо у тебя, значит у меня больше нет в этом мире. на надежда остается. Последние пару месяцев я работал над устройством для установления контакта с благонадежным человеком из будущего. Имею в виду, что этот человек может влиять на комнату, в которой ты находишься. Пожалуйста, открой эту коробку и жди дальнейших инструкций. Твой любящий отец Альберт. Mm -hmm. Ну, все, у меня есть. День... связь с человеком из прошлого. Внимание, любое действие влияет на ком-то внутри устройства. Нажмите Enter для продолжения. Для подтверждения. Для подтверждения доступа введите код... год воспоминаний. этот твой год мне надо вести 1926 для 2, -6. Да. Enter. Доступ разрешен. передать человеку в прошлом следующую информацию. Короче, у тебя там коробочка должна быть вроде. У меня тут справа от меня панели с девяти кнопок. Так, ты ним, давай, как да, вон, вон, давай. Давай, давай, Вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх. Ага. Середина, ага. Опа! Открылось. Получил. Так. О, Нажмите, я продолжи. Подтвердите, что человек из прошлого открыл коробку. Это Открой я. Коробку, ты коробку открыл, получил спички. Ага. Все четко. У меня жесть началась. О, батя. Альберту Вандербум. Да. О, мне дали спички. Дали какую-то фигнюшку. Переключатель. Переключатель я помню куда. Угу. <not> <die> Роза и <альбюджу>. Короче, у меня есть четыре иконки. Пчела, дом, два человека и человечек какой-то. У меня тоже иконки есть. Первая у меня а. дом. Сейчас. Угу. Вторая. Пчела. Пчела. Блин. Сейчас. Ага. Ой. Ворона. Ворона. Все правильно. Ой. Так, у меня для тебя кот. Кот-то чего? Ну, у тебя там, короче, есть коробочка снизу. А я под, нашел перед, коробку, там крест, меч, короче, вот эти вот Да-да-да, первая меч. А. Ага. Второй прицел. Вот, вот нашел. Третья, это такая палочка, и снизу у нее кругляшок. Во, все. Мне дали уголь. А, ну все хорошо. Тебе надо теперь уголь заложить. А, печка, вот вижу рядом. Похоже на печку. Поджечь. О, крыся. Крыся. Все поджог, У меня появилась эквалайзер, типа. Типа эквалайзер. А, понял. Давай, говори настройки. Первая влево полностью. Вторая полностью вправо. И третья, вторая налево. Мне дали батарейку. Батарейку вот сюда, это я помню. Просто мы уже проходили это вот, не обессудьте мы решили посмотреть, что ты за игра, в итоге втянулись и прошли первую эту часть. Да, но я за будущее был, а Коля за прошлое, а теперь мы поменялись. Да, что было хоть что-то. Так, у меня есть время 13-15. Так, я нашел часы. У -у -у. Тут две Ты стрелки. должен выставить время. Тут ты должен стрелки. установить время. 13-15. 13-15. 15 ну. Давай крути. Там вправо большая стрелка, и ее крутишь. Во, все. Установил? Ой. Картина упала. А, да, да, да, да Дорогая роза, носи маску. Маску. Иди к зеркалу и одень маску. Вот она. О, здорово, Ворон, течу надо? там чуть а вот инструкция вентиляция активы соберите сообщите время разблокируйте линзу используйте три переключателя линз и загляните в комнату еще так сообщите время время я сообщу разблокируйте линзу вот у меня короче этот я маску снежную нашел вот я что на двери там дверь у тебя есть а, этот. помнишь стрелочка крестик и круглый точечка такая помнишь а. Я нашел дверь, которая с 8 и так далее. Картинки, да, да, да, да, да, да. Под 8 там должна быть этот, этот. Под вот. 8 на глаз что-то похоже. Да, да, да. Вот и надо сейчас вот там вот. Вот крестик стрелочка и точно понял. Вокруг этого вот. Как это? Круга вот это а, вот. А вот все, я маску напиалил. Носи. На двери. Я снежную маску А ты маску да? Ты на маску еще не напялил. Да. Вот я на я двери там плюнул. у тебя вот, есть Вот всё, дерево появилось. Круг вниз. Так, круг да. вниз, Слева влево. Круг всё? Да. А, вот всё. Вот, нажимай, сейчас, там, уже, все, нажимай на гору, дерево и куб. Лево двери, гору, дерево, дерево все. и куб. Всё. Поменялись. Поменялись? На слева на дверь встала. И, как, встал вниз и влево. Надо. Ага. Ну, я тут вверх, надо вправо. Ехали, ага. Теперь бабочка такая. Как бабочка, у кораблика вот это. Ага. И как будто ножик, что ли, или что это? А, типа яма похожа на яму, да? М так, короче, да, у, у тебя самое левое нижняя. Поменялось. Так, давай. Стрелка вверх и влево вверх. Это круто, вниз и вверх на две. У -у -у. Ну, и в принципе, как круто, а вправо на две. Теперь, Кораблик, или бабочка, как она. Ага. Гора, куб и ага. это тырк, или нож, как он там. Ага. Да, О, они подкрыть. стали, как похоже, в первый раз, только наоборот, круг вверху, крест а, влево, так. и стрела вправо полностью. Так, так. О, я тебя вижу. О, вон там-то что ли? Да. Ой- ⁇-⁇ Ой- ⁇-⁇-⁇ господи, Ой- ⁇-⁇-⁇ так близко. Кто это? Это я, это мой глаз. Так. На, на, втащу тебя. На, на, ладно. Ну что там еще? У тебя ничего больше нет или У меня коробка перед носом. Ну вот коробку тебе там, ее этот. Но ты на коробке. Вот, я сейчас тебя веду зрительный контакт с человеком и из... в прошлом установлен. Задействуйте 6 переключателей, вставьте дискету. А, у тебя там бумажки должны лежать, бумажки. Бумажки. А вот, и Крось, точки коч, со кровь. стрелочкой. Кубическое устройство то, что у меня сейчас, это вот это. И раз... стрелочки там должны быть ага. такие. Стрелочки с точек. Вот, вот верх. первый ряд, второй. Ага. Короче, первая вверх, третья тоже ага. вверх, а вторая. Вниз. Понял. Ага. Первые две... Дни... Все вниз. Все вниз? Да. О, я получил дискету. Супер. Ну дискета. можно я себе заберу? <свес> вот. Загрузка программы извлечения. ход маску унесли у них, тебе сейчас надо этот, гроб. и вот я на гробу. Да. Альберт. Эл. надо. Л. Л. А, так, фамилия. В. А. Обе. Смигает. Ага. Да, В и А. Типа на нижней. Понял. Е. Р. Е -Р. И первая О. Готово. Все, это там что-то произошло, гроб открылся. Вот, вот это страшный ключ от аултария. А, контрольный вопрос после вскрытия гроба. Что ближе, что ближе всего к сердцу Альберта Вендер бум бум -бум, бум -бум <связывая> Вендербума? Бума. Вендербума, Вендербума. О, вспомнил, Альберта. Что ближе всего к сердцу у него? Так. Когда после I гроба. Айдив, айдив, идив, идив так вот и получается д д а а и, и в да ага. угу. На тебе обратно человек из прошлого размещает ключ от алтаря и получает три субстанции кость плоть и кровь соберите все так собирай свечки тебе две свечи надо найти. о я код получил Тебе свечи надо найти. карандаш стырили. Там свечи у тебя есть. Она по над столом. Расширитель Это да, но тебе забрал. Там еще одна есть, там, где вот коробка. Вот эта. А еще одна у тебя над столом должна быть свечка. И тебе их надо ставить рядом с гробом туда, вот в эту штуку. Там где стали свечи, поджечь. Рядом с гробом. Там две надо поставить угу. десять угу. и поджечь их спичками. Ну и последний. Готово. А вот и ключик. Ключ. Да. Теперь, рассмотреть, тебе надо найти ящик, этот, комод. И, по-моему, последний, вот ключиком открывается. Этим. А... Раз, два, три, четыре. Пятый зуб, верхний. Ага. Второй нижний. Второй нижний третий верхний, ага, шестой нижний, шестой нижний, раз два три, раз два три, получается третий справа, третий справа, ага, а, последний какой? в верхнем ряду справа, четвертый в нижнем ряду, ага, третий справа налево нижний получается да раз. третий нижний. Э, раз два три четыре пять шесть шестой сверху ага все я забрал зуб человек из прошлого размещает ключ от алтаря и получает три субстанции кость плоть и кровь выберите инструкцию так следующее еще будет плоть у, вас, да? у меня да открытая люка а это тебе надо короче сейчас этот э, блокнот о. Идите к люку, человек из должен сжечь свечи и получить и положить дневник. Тебе надо дневник положить там, по-моему, Альберт Ван -дер «Бум. дневник, как-то в детстве на меня напали пчелы, брат и сестра смеялись надо мной. Да-да-да, вот сейчас смотри, подчеркну там слова. Так, а... первое, это там, где мальчик отгоняется от пчел. Как-то в, в детстве на меня напали пчелы, брат и сестра смеялись надо мной. Карандашом закрашиваешь правый нижний угол. Правый Там нижний. Квадратик угол. у тебя. Закрась. Да. Так, следующее. И да, она разбила мне сердце. Да, она разбила мне сердце. Правый верхний угол. Ага. Рождение моей дочери Розы было величайшим достижением в моей жизни. Uh, uh. Левый нижний uh -huh. квадрат. Ре я работал над кубическим солнцем, чтобы установить контакт с будущим. Правый нижний. <coughs> я знаю, что когда я проиграю партию в шахмат, то в моей первой жизни закончится. Правый, э э левый, левый, левый. Левый, верхний, верхний понял. Верхний, верхний. верхний. Моя темная душа будет продолжать жить в будущем, ожидая воскрешения. Правый верхний угол. Ага, все. Вот и все. И он тут остался. И мне да. дали скальпель. Я сейчас надо ухо отрезать, правое. <къех> Батя, иди сюда, будем тебя ухо отрезать. Батя, попрощайся. Человек из прошлого добыл плоть. Я ухо добыл. Там тоже может положить его, вот, типа. Вот сюда сюда <свят> под... Да, все положил. Да, да. Так, теперь кровь. Так, говори кот: 2Y. 2Y. 3Z. Угу. И 1 X. Послание в глазу ворон. А, в глазу ворона. Ворона. Ворона. А, <свят> это скорее всего в картине там. Да, вот все нашел. Mm -hmm. Y 3 Y 3 Ой. Y три. X один. X один. Ну и Z 2 Послание в вашем отражении. У зеркала. Три один два триста двенадцать. Z y x. А вот у меня теперь расположение твоей комнаты есть. Гроб снизу, слева стол, справа еще один стол. А слева кухня. Так-так. Тебе короче там где стол, ага. там где печка. Справа внизу у тебя там этот ящик. Там его отколупать, по -то надо, я не помню, что-то надо. Вот. Ложку нашел и пароль. вот Давай. XZY. Съешьте горячий суп и найдите подарок. Возьмите там кастрюля, должна быть. Поставь ее на огонь. Вот они. Все. Батя. Батяня. Батяня, б... Влево ноздрю надо запихнуть, ему это. Все. идешь, ставишь в эту. Там в коробочку. В левый верхний угол, кстати. Это я помню. Ухо в правый. Готово. А зуб в левой нижней. Так. Кровь? Моя да. дорогая дочь. Когда ты прочитаешь 6. Ты уже активируешь устройство, над которым я работаю. Если использовать его правильно, оно поможет одному человеку в 1984. -м. Твоя задача переместить. Так, 1984. Вот и кровь в будущем, чтобы начать процесс воскрешения Твой любящий отец, Альберт. Все. Получено я... достижение. Вставьте кассету и сообщите время. Откройте шахматную доску. Вам нужно завершить партию в шахматы. Угу. Все готово. О, дискотека. О, отвертка. Отвертка. Отвертку дали. Пас. У меня дискотека. Так. О, батя. Батя танцует. Please. О, ключ надумал. Последний ключ. Сюда. Всё, забыл Да, черные шахматные белые. Ставь их в вводь в углы. В углы. шахматы. Угу. Ага. В в левую, в белый ехал на шесть. А, на шесть. Черные у на е 1, е А три. А три. А? Три. А, один я Один я так, 3, 2, 1. Вот и все, забрал монету. Мы mm -hmm. с тобой в это в кораблике сыграли. Там у тебя еще монета была, у тебя монета в конверте. Сбер, обязательно. В конверте? Да. Вот она, монета, все забрал. Загрузка программы скачка напряжения. Тебе надо я сейчас монеты увидел, положить на глаза бате. Я тебя увидел. Ты Бати в это в глаза положи монета. Сейчас. Ты Человек такое? из прошлого кладет монеты на глаза усопшего. Внимание, возможно. <свист> <поверили. свист> О, батя куда вылез? Да, да, тебе надо его сейчас догнать до стола. Он вверх. Так, улез. золотой куб. <свист> <свист> тебе гнать его надо, пока ты вот возле стола там. Короче, просто... уже почти а, пора угу. о в зеркале кнопки появились вверх вниз угу. Угу. лево право вторая левая третья право okay. о. плюс еще один предохранитель Угу. последний предохранитель нужен что там у тебя еще есть о, здорово мне нужна way. твоя помощь где-то на право mm -hmm. круг на право, дай слегку по облево mm -hmm. Нет, вот он ты там за тебя батя душа батя разбила мне зеркало я получился Эй, последний предохранитель я тебя не увидел не успел. Так, вот он предохранитель. 15.20 время. Ага. 15.20. 15.00. Все, у меня ярко стало. Такс. Человек из прошлого создал золотой куб и поместил его в кубическое устройство. Нам придется использовать энергию с 1948 года. Ага. Что? Чтобы создать новую связь в будущем. Золотой куб. все а я стырил золотой куб. Поставь его там, в этот кубическое устройство. Помести куб в устройство. Угу. поместил все поместил каждому из вас нужно держать нужно нажать кнопку на кнопку вниз и держать 10 секунд нажимайте и держите одновременно давай на счет 3 раз два, два три угу. все я держу У тебя у меня светится все. Первая глава закончена. Глава будущее, глава 2 Ну вот, ребят, так, мы нажимаем. прошли при первую да. главу. Если нажимай... Хотите вы продолжение, пиш... ставьте лайки, пишите комментарии. А мы пойдем снимать вторую главу, а вы ее увидите позже.